В 1913 году, будущий глава первого социалистического государства Ленин, будучи унитаристом, как Маркс и Энгельс, писал, что централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всех стран. В период от февраля к октябрю 17 года многовековое государственное единство России рухнуло. На ее территории возник ряд буржуазно-националистических правительств, стремившихся обособиться от традиционного центра. Угроза резкого сокращения территории социалистического пролетарского государства, утрата надежды на скорую мировую революцию вынудили лидера партии, пришедшей к власти в России, пересмотреть свою точку зрения на ее государственное устройство. Он стал яростным сторонником федерализма, правда на этапе перехода к полному единству. Лозунг. Единой и неделимая Россия, исповедовавшемуся лидерами Белого движения, был противопоставлен принцип права всех наций на самоопределение, что привлекло лидеров национальных движений. До середины 18-го года прошлого столетия в качестве независимых государств существовали лишь две республики – РСФСР и Украина. Затем возникли Белорусская республика, три республики в Прибалтике, три – в Закавказье. С первых дней их существования РСФСР, сама испытывавшая нужду в самом необходимом, оказывала им помощь в разных сферах в сферах государственной жизни. Армии независимых республик снабжались Народным комиссариатом наркоматом по военным делам РСФСР. Декретом в ЦИК от 1 июня 19 года об объединении социалистических республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом был оформлен военный союз. Армии всех республик были объединены в единую армию РСФСР. Объединялось военное командование, управление железными дорогами, связи, финансами. Денежная система всех республик основывалась на российском рубле. РСФСР взяла на себя их расходы по содержанию госаппарата, армии, по налаживанию экономики. Республики получали от нее промышленную и сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и другую помощь. Принципы построения союзного государства в самой большевистской партии существовали различные точки зрения на вопрос о принципах построения единого многонационального государства. Комиссия, Политбюро, ЦК РКП(б) выдвинула подготовленные Наркомом по делам национальностей Сталиным проект резолюции о взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками. Первый пункт этого документа гласил признать целесообразным заключение договора между Советскими республиками Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении и РСФСР о формальном вступлении первых в состав РСФСР. Ленин подверг план автоматизации резкой критике. Он считал, что все советские республики должны объединиться в Единый Государственный Союз на началах равноправия и сохранения своих суверенных прав. При этом за каждый республика должно было сохраниться право свободного выхода из союза ЦК партии одобрили ленинские принципы национально-государственного устройства теперь первый пункт указанной резолюции звучал так признать необходимым заключение договора между украиной Белоруссией, Федерацией закавказских республик и рсфср об объединении их в союз советских социалистических республик составлением за каждый из них право свободного выхода из союза со временем государственный аппарат всех республик стал строиться по подобию рсфср появились их полномочные в Москве, которые имели право входить от имени своих правительств с представлениями и ходатайствами во ФЦИК. Совет народных комиссариатов, Совнарком. Наркоматы РСФСР. Информировать органы власти своей республики о наиболее важных мероприятиях РСФСР. А органы власти последний о состоянии экономики и нуждах своей республики. На территории республик существовал аппарат уполномоченных некоторых наркоматов РСФСР. Постепенно были преодолены таможенные барьеры, сняты пограничные посты. В феврале в -го года по инициативе России 9 республик подписали протокол, уполномочивший ее представлять и защищать их современные интересы, заключать и подписывать от их имени договоры с иностранными государствами. Таким образом, военные, двухсторонние военно-хозяйственные договоры были дополнены дипломатическим соглашением. Следующим шагом стало оформление политического союза. К 2022 году на территории бывшей Российской империи сложилось 6 республик – РСФСР, Украинская ССР, Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская. СССР, между ними с самого начала существовало тесное сотрудничество, объяснявшееся общностью исторической судьбы. В годы Гражданской войны сложился военный и хозяйственный союз, а на момент проведения Генуайской конференции в 1922 году и дипломатически, объединению способствовала также общность целей, поставленной правительствами республик, построение социализма на территории, находящейся в капиталистическом окружении. Официально дата образования СССР это 30 декабря 1922 года. В этот на первом съезде Советов были подписаны декларации о создании СССР и союзный договор. В состав союза вошли РСФСР, Украинская и Белорусская социалистические республики, а также Закавказская федерация. В декларации были сформулированы причины и определены принципы объединения республик. Договором разграничивались функции республиканских и центральных органов власти, верялась внешняя политика и торговля, пути сообщения, связь, а также вопросы организации и контроля финансов. Все остальное принадлежало к сфере управления республик. Высшим органом государства был провозглашен Всесоюзный съезд Советов. В период между съездами главенствующая роль отводилась ЦИК СССР, организованному по принципу двух палатностей Союзный совет и Совет национальностей ленина избрали председателем ЦИК. Сопредседателями Петровский, Нариманов, Червяков. Правительство Союза, Совнарком СССР, возглавил Ленин. Декабрьский съезд вошел в историю как первый съезд Советов СССР. 31 января 2024 года на втором уже всесоюзном съезде была принята первая Конституция СССР. Введению Союза советских социалистических республик в лице его верховных органов подлежат Представительство союза в международных отношениях, Изменение внешних границ союза Заключение договоров о приеме в состав союза новых республик Объявление войны и заключение мира Заключение внешних государственных займов Утверждение единого государственного бюджета СССР Установление монетной, денежной и кредитной системы А также системы общесоюзных, республиканских и местных налогов Установление основных законов о труде и так далее. Верховным органом власти является съезд советов СССР, а в периоды между съездами Центральный исполнительный комитет ЦИК. Съезд совета составляется из представителей городских советов по расчету один депутат на 25 тысяч избирателей и представителей губернских съездов советов по расчету один депутат на 125 тысяч жителей. Делегаты на съезд советов избираются на губернских съездных советов. Декреты и постановления Совнаркома СССР обязательны для всех союзных республик и приводятся в исполнение непосредственно на территории Союза. СССР имеет свой флаг, герб и государственную печать. Столицей является город Москва. Объединение республик в Союз дало возможность аккумулировать и направить все ресурсы на ликвидацию последствий гражданской войны. Это способствовало развитию экономики, культурных отношений и позволило начать избавляться от перекосов в развитии отдельных республик. Характерные чертой становления национально-ориентированного государства стали усилия правительства в вопросах гармоничного развития республик. Именно для этого с территории РСФСР в Республике Средней Азии и Закавказья были перемещены некоторые производства с обеспечением их высококвалифицированными трудовыми ресурсами. Проводилось финансирование работ по обеспечению регионов путями сообщений, электричеством, водными ресурсами для орошения в сельском хозяйстве. Бюджеты остальных республик получали дотации от государства. Принцип построения много национального государства на основе единых стандартов оказал позитивное влияние на развитие в республиках таких сфер жизнедеятельности, как культура, образование и здравоохранение. В 20-30-х годах по всеместным республиках строятся школы, открываются театры, развиваются средства массовой информации и литература. Некоторым народам, учеными, разработана письменность. Здравоохранение делается упор на развитие системы медицинских учреждений, например, если в 17 году на весь Северный Кавказ приходилось 12 клиник и всего 32 врача, то уже в 1939 году только в Дагестане насчитывалось 335 врачей. При этом 14% из них были из состава исконной национальности. Такое вот образование Советского Союза. Разумеется, глупом по Европам, как и все остальное на данном канале. На всем позвольте откланяться. Счастливо!